Расскажу еще о одном изменении в дизайне, которое недавно доделали в ходе разработки Gnome 42 был создан полностью новый инструмент для создания скриншотов, если ранее при нажатии print screen делался скриншот всего экрана, то в Gnome 42 появится возможность выделить нужную область, определенное окно, или весь экран, это похоже на то, как это работает с помощью программы lightshot, которой я регулярно пользуюсь, только там еще можно что-то рисовать и делать пометки, в новой Gnome screen рисовать нельзя. Помимо того, что можно делать скриншоты, также появилась возможность записывать экран. Возможно, кому-то это будет полезно. Ну, собственно, на этом все. Новостной спидра накончен.